А за не проходить не надо. с нами рядом. Не поверишь, что счастье даже не надо. Счастье рядом, рядом, рядом всегда. А Четыре. Здравствуй, счастье, это ты а Let's <laughs> go.